Здравствуйте. У очень хорошо. А вам удается... нам Иногда легко. А что сюда чай Иногда очень... А это, наверное, зависит от моей готовности к той или иной тонкости, которую я хочу сказать. Вот иногда бывает, что э, какая-то простая вещь, но очень жизненная, очень важная, она тебе настолько понятна, и она приходит сразу в каких-то строчках, что только успевай записать. А иногда ты понимаешь, что, что какая-то строчка была интересная, но никак не найти разгадки, что дать. В И... оставил верхнюю одежду? И бывает так, что на это тратится даже год. Здорово. А на чем вы, Малыч, на только на внутреннем ощущении. Вот, на моем соединении, что ли, вот с реальностью. Тем, что происходит в жизни. Вот. На, именно на вот этом тонком ощущении и ощущение себя в этом мире. как Не, не, не, не просто даже как э, личности, а вот как чего-то большего, как вот просто вот живого существа, вот. которое в данный момент почему-то называется человек. Вот. А, ну вот как, какие ощущения вы испытываете? Вот каково это стоять на сцене и основать, что. Зрители, ну, настоящим наслаждается вашими песнями. Ни в коем случае осознание не приходит на сцену. Если осознание на сцене приходит, то считайте, что все проводилось. На сцене ты должен быть только вот в, вот в, сам, в самой песне, в музыке. Ты думаешь, и, вернее так, ты не думаешь. Ты воспроизводишь, и тебя ведет. Все твои мысли, все твои ощущения ведет только это, только вот то, о чем была песня, о чем эта музыка. Вот, я не думаю о зале и о тех людях, которые у меня слушают. Когда я вижу отклик после песни, то это очень, ну, это очень вдохновляет. Очень вдохновляет, когда тебя ты видишь, что тебя понимают. Там, после концерта, вот ты, ты почувствовал, что тебя поняли. Хочется еще писать. А много ли времени вам для вас, ну, для вас всего, чтобы научиться этому мастерству и вообще Обычно хороший мастер должен сказать, я еще не научился. Я еще, я еще в процессе. И я всегда нахожусь в процессе. Вот. Занимаюсь я этим очень давно. На гитаре песни сочиняю с 15 лет. И совершенно... и я всегда учусь. Вот. Вот сейчас, например, я осваиваю, как только появляется какая-то свободная минута, время, я осваиваю что-то новое, потому что движение вперед, ну не будет, ты не найдешь решение, что -то. тебе самому будет неинтересно, а тебе должно быть интересно. Поэтому ты должен все время осваивать. Ведь вы же чувствовали, когда вот вы что-то делали, вас не получалось потом вдруг получилось. Какая от этого радость большая, да? Вот это должно быть всегда. Даже когда уже ты там, заслуженный или заслуженный, но это должно быть всегда. Вот это вот должен быть интерес и освоение нового. Вот такой шаг. Ну, это жизнь. И я Одно спасибо. Спасибо. Спасибо вам, что вы пришли. Да. Спасибо. С вами был Шоу Яйна. До свидания. С вами был... Скажи. С вами был И Михаил Лошуков.